На клубнике всех приветствуем! Сегодня у нас на обзоре сразу три мотобуксировщика букскваб шириной гусениц это 600 мм и 500 Данные мотобуксировщики выполнены в разных комплектациях с разными габаритами. Например, первый мотобуксировщик представлен на 600 гусенице с двигателем LeFan 20 лошадиных сил. Длина буксировщика составляет 1,70 мм. Это является самым большим мотобуксировщиком в нашей линейке. Данный букс представлен здесь со звездами 11 на 32 зуба, так как этот буксировщик больше будет заточен подтягу, нежели чем на скорость, и будет передвигаться и эксплуатироваться всегда в зимний период, будет прокладывать дорогу сам себе, то есть не по накатанной движение будет происходить. Подвеска здесь, пружиненные склизы, на данной подвеске мотобуксировщик будет давать меньшую просадку в рыхлом снегу, но при этом на твердой накатанной дороге подвеска будет работать, так как она подпружинена. Площадь опоры, как мы видим, здесь от переднего катка до прижима гусеницы, практически до звезды. Вся нижняя ветвь гусеницы прилегает к поверхности. Дополнительно установили поддерживающие ролики, так как гусеница длинная и тяжелая за счет сцепки двух половин ПНД пластика. На также прибавляет болты, гайки, шайбы этому всему. Что интересно, данный мотобуксировщик будет работать в паре вместе с толкачом. Для передвижения вперед и назад мы установили реверс-редуктор, который будет переключаться в передней части мотобуксировщика. Коробка реверса стоит уже переделанная, бурановская. Под нас специально точат определенную длину вала. Такой же реверс можно установить как на 500 модель, на 600 модель, на данный буксировщик установлен двигатель Фан, мощность двигателя 20 лошадиных сил. С двигателем уже идет электрозапуск, блок зажигания для заводки, аккумулятор клиент поставит свой. Для этого мы ему вывели клевмы, пока не заизолированы. Сделаны дополнительные клевмы, так как буксировщик будет использоваться чаще всего с толкачом в паре а, руль будет сниматься у этого букса. А, чтобы не мудрить с проводкой владельцу и чтобы быстро все отсоединять, мы всю электронику сделали на клеммах руля. То есть отстегнули и в эту же вилку вы подключили модуль толкачка. Ну, соответственно это займет меньше времени и не составит никаких удобств. А, данный буксировщик будет больше использоваться для промысла за пушным зверем буксировщики отправляем далеко данный аппарат уезжает в республику Саха в город Алдан Евгений нам обещает поснимать видео как он ездит по реально глубокому рыховому снегу чтобы вы посмотрели и у кого есть желание приобрести в этом сезоне пожалуйста заказ сможем выполнить быстро а далее переходим к следующей модели. Здесь она представлена с гусеницей 600, но при этом длина 1450. Длина стандартная. В данном мотобуксировщике уже установлен двигатель Ланчин. Мощность двигателя 15 лошадиных сил. На данном мотобуксировщике установлен реверс-редуктор, что позволяет передвигаться как вперед, так и назад как и у длинной базы. Комплектация здесь стандартная, если не считать реверс-редуктора. тут уже в базе идет усиленная импортная цепь с сальниками, как и на всех наших моделях. Обычную ижевскую мы не ставим. Отсекатели от снега, ручки-бампер. Конструкция рамы у нас универсальная. Все подвески между собой взаимозаменяемы. Также модельный ряд мотобуксировщиков может... И доходить до длины 1250 на стандартные модели шириной гусеницы 500 миллиметров и длиной 1450 а мы устанавливаем мощные двигателя это лифан 20 лошадиных сил тренд этого сезона но достаточно на такой модели и 15 сил сейчас мы замерим длину нижней ветви гусеницы которая соприкасается с поверхностью так называемая площадь опоры либо пятно контакта это буксировщик у нас 1,70 м ставим рулетку на начало где гусеница начинает соприкасаться с поверхностью 120 сантиметров, 1,20 м длина которая прилегает к поверхности сейчас замерим на стандартной модели на 500-й гусеницы на длина 1450 здесь также жилетку кладем где соприкасается уже гусянка непосредственно грунтозацеп с поверхностью то есть все, у меня уже палец не провозит значит мерим это получается ну, плюс минус 90 что очень неплохой результат для нижней поверхности на всех модобуксировщиках мы угол атаки ставим минимальный. То есть на самое нижнее положение а по желанию можно будет перекинуть. А соответственно, если сделать сразу большой угол атаки, то в зимний период буксировщик может скакать по рыхлому и глубокому снегу. Ну и центр тяжести, соответственно, увеличивается это не всегда есть хорошо так как мотобуксировщик становится вертлявым и хочет постоянно одним из боков завалиться, чтобы этого не было и буксировщик показывал свою проходимость в полном объеме а на летний период, только скватирует угол атаки, можно уже приподнять, чтобы избежать ударов ведущим валом о препятствия. также сравним по длине мотобуксировщики два первых мотобуксировщика это длина 1450 и крайний это лонговская модель 1700 насколько она длиннее стандартных размеров по ширине они одинаковые тут поуже самый стандарт длина этих двух также метр 450. И насколько самый первый мотобуксировщик длиннее. Всем спасибо за просмотр. С вами был клуб владельцев мотобуксировщиков «Букс Клаб».